Когда наступает вот такой момент, сразу вспоминаю, что есть электрическая бритва. Такая как Браун 9242-S. Из истории использования мною бритвами. Пользуюсь бритвами более 20 лет. Первая электрическая бритва была Браун Фриглайдер. Вот такая, как на картинке. А потом у меня была Браун 3 серии со стаканом. Хочу сразу сказать, что стакан стоит порядка 10 тысяч рублей. И с практической точки зрения он не очень. А потом у меня была Philips бритвы 5, -5, 5, 5 серии, то есть пятитысячная на это серия. И вот сейчас у меня бритва Браун 9242s. Прогресс на лицо. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о моем личном опыте использования бритвы Браун серия 9 92 42 с много ли здесь маркетинга ну, и в целом впечатление покупал я эту бритву себе в подарок по акциям в магазине видео в январе двадцатого года по акции она была 15 тысяч рублей Считаю, что в целом она, конечно, оправдает свои деньги. Но как и вся техника Браун достаточно качественная. Вот Такая вот коробка была, то есть сделана в Германии. Перевод есть. Значит, все бритвы девятого поколения они, в принципе, идентичны, отличаются только небольшими изменениями в положении. Ну, давайте посмотрим, что там внутри открываем коробку мы видим инструкцию как можно догадаться, что инструкция подходит ко всем моделям указаны которые на этикетке То есть, есть и русский язык и много различных других языков вот. в целом все понятно ясно чехол С практической стороны он, конечно, не знаю, для чего. Но за весь год я так его и не использовал ни разу. А вот есть дорожный футляр, То есть... только для бреда. Здесь, конечно, зарядка сюда уже не помещается. Зарядку надо вести с собой отдельно, что не очень удобно дороге. А есть у меня футляр от предыдущей модели Браун очень спасает но ну, это конечно не очень практично ну, всякие бумажки и в, общем, в целом вот так это все выглядит в комплекте идет подзарядный устройство такой вот устойчивый вертикальная зарядкой, бритва так вот она заряжается можно заряжать обычным проводом Включили к сети зарядное устройство, вставляем бритву, короткий звуковой сигнал, и вот начинает она заряжаться. Заряжается она примерно 40 минут, даже спустя год она заряжается в среднем 40 минут. Одна из особенностей бритвы, что, конечно, плюс, это электронный замок, чтобы она случайно не нажалась во время путешествия. То есть нажимаем кнопку старт, держим 3 секунды. Все, она заблокировалась, то есть появляется значок замка, теперь что бы мы не долго пищит, все, разблокируется она точно так же, берем, нажимаем течение 5 секунд, все. на самом деле он мало информативный корпус сзади прорезиненный здесь, здесь обычный пластик фиксатор головки битка в определенном положении но по сути он тоже не кишево битва достаточно тяжелая то есть ощущается в руке посмотрим, что состоит голова. Вот так выглядит голова. То есть раз, два, три, четыре, пять. Ну, не знаю, как там насчет пятой вот этой полосочки, которая здесь. Ну вот, по сути, видно 4. Изнутри она выглядит так. Без головы она выглядит так. Белые следы, это по сути кальций осадок. Двигаются. Много для маркетинга в ней, да, много. 15 тысяч, ну, не знаю, оправданно это? Но есть несравнимый большой плюс, э -э, когда кожа плотная или после пляжа или после спортзала, бреет она великолепно. То есть в данном случае хочу сказать, что она очень хороша. Она отрабатывает свои деньги полностью весна. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.